Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». В практике работы сметчика нередко встречаются задачи, когда общий объем одного вида работ требуется представить в виде нескольких одинаковых строк, но с разными объемами. Ситуации могут быть самые различные. Требуется учесть различные свойства отдельных частей конструктива или вида работ отразить в смете выполнение работы по этапам с учетом графика производства работ. Такую задачу приходится решать в случае пересмотра договорных материалов, например, передача объемов работ другому подрядчику. При этом следует учесть ранее выполненный объем работ. Комплекс А0 для решения таких задач предлагает ряд интересных операций. Познакомимся с ними на конкретных примерах. Общий объем работ разработке грунта составляет 3400 кубических метров. Это и отражено в строке сметы. Однако при более детальном изучении проектных решений определяем, что грунт на объекте неоднородный. С учетом наличия грунтовых вод, часть грунта относится к категории повышенной влажности, а это является усложняющим фактором производства работ, соответственно и их стоимости. Ясно, что одной строкой сметы с указанием общего объема такие особенности учесть невозможно. Допустим, что влажный грунт составляет 25% общего объема. Поступаем следующим образом. Поле объем дополняю формулой. Это объем сухого грунта. Создаю копию строки. Копировать. И тут же выбираю функцию вставить. Изменю значение формулы. Контекстное меню я использовал только для наглядности. Эти же функции вызываются на панели инструментов или комбинации клавиш Ctrl-C и Ctrl-V. Обратите внимание. Формулу объема я ввожу в поле физический объем. Конечно же можно еще раз выбрать расценку из базы данных и формулу объема вводить не обязательно, но такой вариант можно использовать. Давайте завершим решение задачи. В строке с объемом 25% общего объема учтем усложняющий фактор, применяя поправку на влажный грунт. Готово. Другой вариант решения задачи – это использовать специальную функцию – разделить строку по объему. Вызывается она из меню «Правка». Здесь работаем в специальной экранной форме. Отображается объем исходной строки до разделения. Как вы уже заметили, в этой форме работа идет с объемом, который отображается в столбце «Объем сметы печатная». Вводим Объем для новой строки, также печатный. С помощью встроенного калькулятора значение можно рассчитать с помощью выражения, однако оно не сохраняется в виде формулы объема. После разделения в исходной строке будет установлен вот такой объем. Соглашаемся. В локальной смете теперь две одинаковые строки с разными объемами работы. При использовании данной функции следует помнить, что значение исходного объема мы явно в строке уже не увидим. В том случае, если исходный объем был рассчитан по формуле, то эта формула будет автоматически сброшена. Ну и здесь есть вспомогательный инструмент. Исходные значения объема будут перенесены в поле комментарий. Причем комментарий будет установлен и для исходной, и для новой строк одинаковый. Наличие комментария в строке мы можем определить по специальному признаку К, но для этого потребуется отобразить дополнительный столбец «Комментарий». Что в общем-то несложно и сделать. Решим эту же задачу для работы, в которой есть неучтенный материал эффективность операции разделить строку по объему здесь будет более очевидно вот исходная строка накладку перегородки из кирпича неучтенный ресурс строки кирпич для этой же работы сметчик сделал уточнение марки раствора Все неучтенные материалы привязаны к строке работы об этом нам говорит бежевый цвет заливки в поле номер позиции разделим объем работы ввожу новый объем работы. В результате в смету введена не только строка работы с заданным объемом, но и автоматически добавлены точно такие же неучтенные материалы, объем которых соответствует объему новой строки. Каждая из новых строк устанавливается рядом с исходной. С помощью операции переместить строку наведу в смете порядок. Теперь обсудим пример разделения строк по объему, если по смете сделано выполнение. Вернемся к смете на земляные работы для наглядности. Заданный по смете объем работ должна выполнить организация строит по договору номер один. Часть объемов уже выполнена и закрыта актом. Об этом нам говорит информация во вкладке выполнения. Обстоятельства складываются таким образом, что мы вынуждены передать оставшийся объем работ другому подрядчику. Заказчик заключил новый договор с организацией строительный комплекс. Отметим этот факт в исходной локальной смете. Обратимся к операции разделить строку по объему. В данном случае в работе функции выполненный объем будет уже автоматически учтен. Обратите внимание, исходный объем это первоначальный объем по договору 1, а доступный объем для деления уже за вычетом выполненного. Не будем ничего менять, нажмем кнопку ОК. В результате в локальную смету введена новая строка с оставшимся объемом работ. Далее назначим на эту строку нового исполнителя. Акт выполненных работ по новой строке будет формироваться уже по новому договору. Подведем итоги. Для того, чтобы общий объем работы распределить на несколько строк локальной сметы, в комплексе А0 существует специальная операция «Разделить строку по объему». При выполнении этой операции для открытой единичной расценки программа позволяет сохранить набор связанных с ней неучтенных материалов и рассчитать их количество пропорционально изменениям в объемах работ. Операция разделить строку по объему может быть выполнена даже в случае, если в строке есть выполнение, то есть сформированы акты выполненных работ. Выполненный объем программа автоматически исключает из обработки. Для решения поставленной задачи мы, конечно же, всегда можем воспользоваться знакомыми стандартными операциями, создать строку или создать копию строки. Но при этом все нюансы обработки объемов с неучтенными материалами или выполненными объемами работ мы должны будем решать самостоятельно. Используйте полностью функции инструмента, находящегося у вас в руках. Применяйте заложенные в комплексе А0 функции творчески. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.